чудовище везли нас к своему кладбищу вы свободны а враги мертвы все позади фея можешь успокоить своих подруг мы знаем кентавров но ты не похож на них незнакомец мое имя эльхант я эльф и следопыт а я оливия королева феи эльхант как мы можем отблагодарить тебя сейчас он лучше всего укрыться в лесной чаще и сидеть там тихо. Но ведь мы хотим помочь. Как? Будете собирать для нас нектар и петь песенки? Ты смел, следопыт, но также невоспитанный груб. Это снова они. Защити нас. Нет, это кто-то из наших. Ты, Эльхант, наконец-то я нашел тебя. У меня послание от твоей воды И что же он хочет мне сообщить? Эйхант, разведчики доносят, что нежить выходит из захоронений могил. Неподалеку от Вердокамня есть древнее кладбище, поэтому твоему отряду опасно оставаться в этих краях. Немедленно выступайте навстречу нам. Объединившись, мы сможем прорваться городу Звенящей воды. Монфор приказал идти навстречу ему. Но он ошибается, недооценивая наши силы Мы сами нападем на кладбище И очистим окрестности от нежити Мы не можем ослушаться воеводу Иди на кладбище Безумие. Манфор приказал отступать Я сказал, а вы слышали Пусть каждый выбирает сам Раз так, идем навстречу воеводе Уходим! Пусть этот безумец сам сражается с нежитью Неужели ты еще здесь? Я же сказал, прячьтесь в лесу, если хотите избегнуть новой встречи с нежитью. Твоя манера ужасна, Ильхан, но мы все равно хотим тебе помочь. И как же? За день постройте новую крепость взамен разрушенной? Ты ужасно глуп для следопыта и не ведаешь самых простых вещей. Разве ты не слышал, что мы действительно умеем строить? Пусть не из камня, а из дерева. И хотя мои подданные еще не оправились от испуга... Мы поможем тебе. Кажется, здесь есть все необходимое, чтобы разбить лагерь. Интересно, что же эти феи умеют строить? Всем привет, ребятки. Всем привет. <как> прошу <как> прощения, немножко приболел. <как> Это было случайно. Э, на записи, к сожалению, я здесь не могу отключать микрофон. Потому что, блин, игра конфликтует, старенькая. Вот, поэтому. То, что прокашивался, прошу прощения, из-за этого ну, не буду перезаписывать по 12 раз, сами понимаете. Так. Как скажете, ребят Шаманы гоблинов умеют оживлять Мертвых сородичей Их нужно уничтожать первыми Первыми и уничтожим Так, все, построились Отправляем Кстати говоря, да, получается, что первое месяца со строительством У нас, да? Поэтому будет интересно Так, максимальное количество фей строим ну что, э, шкала зданий э, постройки, соответственно, у нас не полная, разумеется. Сами видите, где башня находится. То есть это все будет в дальнейшем заполнено. Э, но поскольку сейчас, э, соответственно, первая вводная миссия по строительству, да, понятное дело, это нам всё, всего не покажут. Так, э, сразу беги, строй нам шахту. Кстати говоря, еще один э, факт. На, на заметку Я сносил винду, соответственно первые две части ну, сколько времени прошло, да, с выпуска последней части Это вторая была ä, По данной игре Я сносил винду и соответственно сносил все сразу Полностью со всеми сохранениями Полностью вообще все убирал Поэтому э, статы персонажа могут Немножко отличаться от э, Видео во второй части <coughs> Никаких читов ничего я не водил Так что не волнуйтесь, в этом плане я чист <coughs> Можно и так сказать так, сколько их здесь? Три, это четвертое Вот опять, вот они, кстати, шалят иногда время от времени За ними нужен глаз да глаз вот. не, не могут усидеть на месте, достроить мне шахту И начать уже заниматься важным, полезным делом Для нас всех Вот видите, убегает Вот куда бежит? Бежит, бежит почему-то, вот им больше нравится с деревьями копаться Им не нравится э, строить шахты Непонятно по какой причине абсолютно но сейчас она достроится, они все туда залезут И нам не придет за ними следить Вперед, куда, куда, куда Так, вот она, она не полезла в итоге Смотри, не лезет А, потому что лезет, а, команда была другой дана Все понятно, ладно, мой косяк Так, доводим до 12 рабочих Здесь На дереве Вот, соответственно, шкала В скобочках циферка означает Количество рабочих, которые добывают данный ресурс Здесь у нас, нам ограничили фей Чтобы не сделать, видимо, миссию сильно дисбалансной Кстати говоря, сначала, строительство, сначала на дерево <coughs> отправляем <coughs> Потому что, соответственно, вот данные кристаллы Они нужны для того, чтобы нанимать фей Вот, к примеру, то есть ресурс кристалл Которого здесь на карте нет Это ресурс железа То есть, соответственно, максимум 8 плюс, по-моему, 16 человек еще ну, нежить это нормально, она будет нас доставать все это время Соответственно, гоблинов мы уничтожим в первую очередь, чтобы они нас слева не подбешивали И в дальнейшем э -э, все противостояние будет э -э, происходить против нежити Ну, как я уже и говорил, да, еще раз повторюсь э -э, Мы будем проходить карту полностью всю для того, чтобы собрать максимальное количество опыта Поэтому, ребят, короткая эта миссия не будет, как, собственно, и все предыдущие миссии, которые я прям полностью. Ну, кроме первой, потому что с первой там, в принципе, ничего не сделаешь. Только с кодами. Если у тебя есть код, ты можешь увести, пожалуйста, и, соответственно, нагибать всех, кого видишь в этой игре. Здесь такое возможно. Мы ну, потом по сражениям еще между делом пробежимся. Я покажу вообще режим сражения здесь. Как это вообще в принципе выглядит. Какие, какие возможности здесь есть. Потому что, ну, действительно, сражение здесь очень интересные и нестандартные. Я бы сказал, потому что такой механики, по-моему, нигде нет. Кроме как в этой игре. Так давайте построим немножко ребят. Что-то они разбежались, уже больно сильно. Так, вышла еще одна фея. значит, нам пора приступать к строительству башен. А, я хочу здесь... Давайте начнем с башни, вот с этой стороны, наверное. Так, и вторая девчонка ей поможет, потому что башни строится очень долго, а там уже нежить идет. Их нужно сохранить э -э -э, любой ценой. <coughs> Я имею в виду фей, потому что сейчас нежить в первую очередь пойдет уничтожать э -э, фей, которые строят башню. Чтобы они ее, соответственно, не поставили. Что нам, в принципе, не нужно. Поэтому вот время от времени им их придется отводить. Этот отряд мы пока что отвести не можем, потому что слева идут гоблины, которые мы уничтожим. Вот в первую очередь, сейчас я хотя бы стат оборону какую-то организую. И потом пойдем наваливать <coughs> этим балбесом. Так, все, потихонечку копится. Мы, кстати, можем построить второй дом эльфов, э, что мы, собственно, с вами и сделаем. Поставим его наверное, где-то здесь, чтобы далеко не ходили ребятки наши. Еда добывается, дерево добывается, все прекрасно, все четенько. Башту ставим, поставим две башни за всю игру, потому что, ну, больше, по-моему, нам просто ресурсов очень долго копить <coughs> Здесь также система uh, Первое здание, uh, вернее, следующее здание всегда дороже предыдущего То есть, соответственно, однажды все здания станут баснословно дорогими На которые придется очень-очень-очень долго работать И это, конечно, плохо Здесь, как бы, это, это, наверное, ограничение поставлено, как бы, здесь нет э, лимита по э, войскам, ты можешь бесконечно их строить, но чтобы, соответственно, игра не вылетала, потому что, к сожалению, у данных игр есть ошибки по количеству войск, я надеюсь, мы с ними не столкнемся в процессе прохождения кампании, потому что прям будут миссии со строительством действительно очень-очень большие, то есть там прям огромными армиями будем строить войска, Отводим обратно, начинаем строительство башни Вот слева как раз гоблины подтягиваются У нас, ребятки Ну, наш-то наш чувак с ними справится Без проблем <coughs> Вот, они опять бегут к феям Мы их отводим, пускай они переагриваются на нашего <coughs> <coughs> Еще раз извиняюсь <coughs> Переагриваются на нашего <coughs> <coughs> Бойца А, о. Начинаешь строительство, сразу агр меняется, смотрите Ну, нам же лучше, соответственно, получаем меньше урона Хотя мы и так там практически ничего не получаем Но пускай они там бегают туда-сюда, нас это абсолютно не волнует Смотри, сколько еще народу-то осталось О, прекрасно Все, ну этого добьют Все, отлично Так, здесь мы сейчас доделаем одно из улучшений Так, у нас, кстати, что же нам лучше сделать? Так, 350 у нас есть, да? Сколько в данный момент стоит? У уже 2 200, 750 камня стоило предыдущее здание. То есть, соответственно, нам на него не хватает банально уже денег. Но ничего не, не поделаешь. Ага, здесь мы начинаем формировать второе улучшение. Добиваем копейщиков, потом еще построим лучников. Сейчас мы как-нибудь уже э добьем первую башню, начнем строительство второй, защитим ее... И после этого можем спокойно заниматься своими делами. Давай, давай, девочка. Девочки, и же две. Раньше, представительство показывается, да, понятное дело. То есть, докуда башня у нас достает. Это замечательно. Все, начинаем ставить, ставить вторую. Кстати говоря, выделяем здание, ставим точку сбора здесь где-то примерно, чтобы они защищали строительство и башни также. По минус 5, кстати, это довольно-таки неплохо. Так, выделяем на всякий случай наших фей, потому что эти ребята целенаправленно будут идти их убивать. Что нам на руку в данный момент, поскольку наша, наша пехота их просто разваливает спокойно, не давая никому пройти. Все, готово. Так, здесь у нас идут гоблины. У нас, кстати, есть панель навыков, о которой я забыл, поэтому мы сейчас. О, смотри, что сделали! Офигеть! Игра, кстати, еще заодно немножко профризила. Ой, -ой, Ой, дойдут что ли? Дойдут? Нет, не дойдут. Ой, слушай, я что-то не совсем понял, то башни их останавливают. Скорость передвижения увеличиваем, потому что нам она пригодится. Так, попробуем немножечко похарасить самостоятельно э, с этими гоблинами, потому что в принципе защита против э, товарищей этих э, у нас уже готова. Так, теперь мы добавляем немножечко лучников. Нам нужно вырезать вот вот этих ребят Это самая главная проблема Так, здесь мы используем Наук чтобы уж больно сильно не борзели Так, все, надо отходить, ребят нас, нас и так уже окружили, быстрее, быстрее Так, увеличим немножко хп нашему Чувачку Уходим Вообще, кстати, мы даже не уходим. Мы, наверное, их обойдем. Да, мы обойдем их. Панелей навы... и навыков мы будем активно пользоваться. В дальнейшем это понятное дело. Сейчас нам просто главное не отъехать от, в... от всей этой толпы интересных ребят. Хорошо. Хорошо за дело. Маны нет пока, но ничего страшного Так, там вторая башня практически закончена Осталось совсем немножечко <coughs> Готово, все Отправляем дев девчонок добывать еду Потому что она у нас сейчас проседает С деревом у нас все в порядке так, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Наберем 20 копейщиков, 20 лучников вот сюда отдельно. И раз мы самостоятельно очень долго будем с ними сражаться, мы просто сейчас вместе толпой, так сказать, дружный с ребятками заскочим и, и всех тут разманцуем. Вот и все. Э, строить, добыча, кстати, дерева и еды напрямую связана с э, деревом фей. То есть, соответственно, они добывают, несут все это добро сюда, домой Поэтому, разумеется, всю эту добычу нужно устраивать вокруг дерева фей Это на заметочку, так сказать Регенерация мана у нас ноль, к сожалению Потому что мы вкачали другие статы И поэтому это все будет очень долго Но мы сейчас наймем небольшой отрядик здесь Слушай, нет, лучников давай-ка мы обратно вернем Пускай они здесь и стоят Вот и все О, Прекрасно. Единственное, вот этот отряд мы, наверное, с собой просто возьмем. Этот отряд мы устраиваем здесь. Вот так, чтобы он стоял. Лучников ставим на держать позицию. Все. Чувака идем, заставляем помогать. О, отлично. Так, скорость атаки, скорость... Слушайте, давайте все-таки, наверное, скорость регенерации увеличим. Она нам сейчас нужнее будет Так, нет, лукаря давайте обратно Лукарь обратно и держать позицию Все, э -э, копейщики ста становятся обратно сюда Нам они больше не нужны Все, в атаку ну, сейчас мы всех развансим здесь Ну, разнесем спокойно, реально Потому что, ну, гоблин здесь, слава богу, недостаточно сильные Самое главное будет здание их уничтожить И все Это будет тоже несложно по большому счету ну вот они целенаправленно хотят убить меня, из-за этого получают дичайшее количество урона. Идем дальше. В принципе, там больше никого не осталось. Нам отряд нужен для поддержки, потому что мы очень долго, по-моему, будем убивать эти здания. По 110 мы сносим. Давайте попробуем побить еще нашими копеечками. Ну да, очень медленно, но их нужно уничтожить, так как отсюда выходят гоблины. Так, здесь у нас все в порядке с защитой. Никаких проблем. Так, разумеется, добавляем еще людей. Еще людей. Потому что... Ой, сколько тут всего будет, ребят. Мы еще, кстати, не совались сюда. а туда мы обязательно сходим. Там, по-моему, первый дракон здесь. Их вообще несколько видов в этой игре. Драконов. Вот, начали выходить уже ребятки. Нам нужно с этим справиться Выходит довольно-таки быстро они Ну это вот регулярный отряд Их там в районе 15 гоблинов будет Не-не-не, да-да-да Нам нужно именно здание уничтожить Сейчас добьемся здания, никаких проблем Угу. Так, направляем ребят сюда поближе Чтобы уже далеко не ходить Убивать их на месте А, ну все, да, они пока что застыли Давайте тогда начнем еще раз Еще ковырять здание Так, здесь пока все хорошо Но это пока, потому что здесь особо мощные войска то Еще и не выходят а это обязательно случится Так, башня можно, кстати, пока тогда С деревом у нас все в порядке Башни можно усилить На всякий случай Это, в принципе, возможно даже не пригодится Но пускай будет Вещь полезная Все, добиваем Все, что осталось от гоблинов Гоблин нас больше не побеспокоит кстати, даже в кострах есть какие-то плюшки. То есть, нужно реально просматривать курсором, где что можно забрать. В каких-то старых деревьях, в кострах, может быть, монеты и так далее. То есть, на данный момент ничего особо крутого мы не приобретем, понятное дело. Но в дальнейшем, я гарантирую, будут всякие магазинчики, где вы можете прикупить что-либо. Либо зелье, либо какое-то снаряжение. Это все здесь есть. О, первая башня готова. Вторая готова, позеленели даже. Все, стат оборону оставляем. Они тут без нас спокойно справятся, никаких проблем у них не возникнет. Здесь добавим немножко копейщиков, потому что, ну, нужно чем-то танковать. Тут очень много... Да, у нас здесь, кстати, отряд орков. И, наверное, все-таки на орков мы заберем вот такое количество копейщиков. Потому что, ну, очень долго с ними воевать. То есть на дракона, понятное дело, мы тратиться не будем, тем более у нас э, наем идет, добавим еще. На дракона мы не будем э, э, напрасно наши войска, так сказать, разбрасывать, это понятное дело. Вот кстати, о ч... а ну да, все. <кхм> да, вот эти э, стойки, вот видите, вот, пожалуйста. То есть вот эти всякие их алтари или что это такое, это тоже нужно проверять. Что-нибудь долежит где-нибудь. Немножечко, маленечко, может... О, кстати, это, это за нами. Это уже за нами. Уже выдвигается отряд. Ну, сейчас вот наваляет нашим копеечек. Ну, а что поделаешь с другой стороны, правильно? А потому что не так уж и сильно. У нас копейщики довольно-таки неплохо прокачаны. Так, там что-то вышло на выбор. Поэтому сейчас мы быстренько разберемся с орками. Если получится быстро, понятное дело. В первую очередь нам нужно уничтожать вот этих ребят. Пусть они тратят на себя... Э -э они умеют восстанавливать своих бойцов. И союзных им бойцов. Поэтому мы должны на, на них тратить, да. То есть Агрим... Их, чтобы Этот навык восстановления они тратили на себя не на кого-либо За, кстати, уничтожение Ага, вот, кстати, увеличить скорость восстановления Потихоньку, помаленьку, медленно У нас начнется восстанавливать Восстановление маны всего три у нас, то есть это очень мало Мы это, понятное дело, потом докачаем Ой, постройте здание, которое дает жилые места Ребят, у нас армия мощная Нам не хватает, банально а у нас пока нет, к сожалению, металла, поэтому, поэтому пока ничего сделать мы не можем. Ну, сейчас в процессе мы немножечко еще войск потеряем, это нормально будет. Так, здесь у нас кладбище, здесь нужно будет уничтожить, и здесь вот дракон, ребят. Вот с этим драконом я буду очень долго возиться, предупреждаю сразу, потому что ну так и есть что поделать. Так, кольцо орков защита магического уменьшается, и что там еще уменьшается у нас... Регенерация маны, опять же Ну вот, силы атаки плюс 3 Давайте-ка его пока оденем Просто потому что С драконом придется воевать Так, давайте пока все ништячки соберем Здесь плюшки, которые мы можем собрать Угу Так Костри есть хоть в одном что-нибудь? Давайте проверим Нет, пустые, окей В бочках, в тележках, где угодно Что-нибудь что да может лежать Поэтому такие вещи лучше не пропускать то все крайне пригодится в самом конце Ну, ближе к концу Там уже и миссии Ну, понятное дело, мы уже будем мощными, крутыми У нас там будет все Вот, пожалуйста, в бочке лежит Пошли заберем угу. ну, Еще один почти уровень скакнул Это все от зданий Здание очень хорошо прокачивает персонажа Очень медленно добывается То есть, скорее всего, за всю игру, максимум, сколько мы построим, это три э, дома эльфов Ну, три, вернее, казарма вот эти, откуда нанимаем войска Больше мало, вероятно Давайте проверим Чуть ли не уровень, по идее, должны дать А, кстати, ничего не дали внезапно Почему? Очень интересно Ну да ладно, ничего страшного Может я где-то Может ошибся, может в режиме сражений Конечно это дается Вот кстати смотрите, ребят, Место куда, по-моему, нельзя попасть Если я не ошибаюсь Представляете? Какая здоровая карта Здесь есть магазин И мы туда попасть не можем никак если я не ошибаюсь. Да, видите? Пути нет. То есть, неважно, важно, что бы здесь происходило. То есть, там туман войны, не туман войны. Если вы направляете, разумеется, войска куда-то э туда, да, то он туда дойдет при условии, если туда дойти возможно. Кстати говоря... А, нет, туда невозможно дойти, да. Вот такая вот... Ну, я не знаю, с чем это связано. Ну, да, да ладно, ничего страшного. Я, кстати, сам первый раз это место вижу. Я туда никогда не заглядывал. Интересный факт. Так, здесь э, нам нужен Эльхант в качестве... человека, который будет уничтожать вот этих ребят. Потому что они поднимают нежить. Нам с ней воевать не с руки. Они очень много нежити поднимают. Наш отряд прорвется, понятное дело. Но это дело времени, поэтому лучше ему помочь. И побыстрее уничтожить все это дело. Всех этих вот... Скелетонов Ой-ой-ой А, блин, показалось заагрился дракон на нас Не заагрелся. Кстати говоря, весьма удачно Дальность атаки нам разрешили прокачать Все, э -э, ребят отправляем назад <с meu> Защищать нашу основную базу Потому что здесь они нам вообще не помощники Этого дракона мы пока не видим Мы его видим как просто союз... союзные, как... -то... Какой -то союзный Какой-то союзный Юнит, но это не так, потому что сейчас, как только мы к нему придем, он нападет, и бить он будет очень больно. У нас есть бутыль с ядом, и, в принципе, более-менее какая-никакая дальность атаки сейчас присутствует. Живой источник нам пригодится, но не сейчас. Я, кстати, не помню, насколько он быстрый. О, кстати, отсюда уже можно. Давай сразу попробуем с бутыль с ядом его убить. А, бутыль с ядом, э, эффект останов... А, он... Замораживает его То есть, видите, смотрите Он очень быстро летает, я вам так скажу Но под данной бутылью он будет двигаться очень медленно Минус 20, у него хп 1000 <сcoff> <сcoff> <сcoff> <сcoff> Прошу прощения, ребят Тем более, что на записи Слушайте, довольно-таки быстро его убьем Я думал, будем возиться дольше Вообще замечательно Пояс выносливости. Регенерация маны минус 3. Блин, это, конечно, очень плохо. Хм. Так, скорость передвижения добавляем. Регенерацию маны как раз увеличим. Ой, хорошо, блин, слушайте, на 70. Ну ладно, нет, регенерацию маны увеличим, чтобы одеть этот пояс. Регенерацию здоровья дает. Максимальное здоровье он нам сейчас даст. Мы, мы здесь выиграем регенерацию здоровья. Но мы потеряем регенерацию маны, она у нас снова станет 3. Но ничего страшного. Все, здесь э, забираем э, живой источник. Здесь мы все зачистили, получили максимальное количество опыта, как могли получить. И двигаем, соответственно, начнем немножечко медленно, но верно продвигаться в сторону базы нежити. Ой, а что у нас, ребятки, застряли тут? Не надо так делать. Тут шестеро, тут двенадцать Добавим сюда еще ребят Соответственно, для того, чтобы Ну, когда у нас юниты начнут теряться потихонечку А это случится в любом случае То мы хотя бы как-то плюс-минус будем восполнять Так, что, пошли Здесь нечего взять, да? Ну, все, через... Через заклик пошли Вперед Вот так Ну, смотрите, 4 бравых Разведка, наверное, потому что сзади он толпа какая прет Опять гости из кладбища Ну, гостей с кладбища мы сейчас спокойно разберем, понятное дело Вот урсы, кстати говоря Это... их еще не было, они попадаются первый раз в этой миссии Очень мощные ребята, и, соответственно, на них мы также будем сейчас опыт набивать они нас загрели, кстати, еще до того, как мы нежить убили. Но слава богу, тут немножко осталось. Урсы! Я слышал, их называют мохнатыми убийцами. Но говорят, еще в каждой стае есть вожак. Если с ним будет покончено, остальные ослабнут. Поэтому в первую очередь убиваем этого чувака, и мы тоже убиваем его. Вот, прекрасно. Все, а теперь. Пошли в атаку У них у урон уменьшается У них, у у, соответственно, вождя урсов есть Навык, который дает Увеличивает атаку своих э Любимчиков, так сказать Так, нет, давайте-ка мы так поступим Вы, ребят, выстраивайтесь здесь, чтобы уже не пропускать Кстати говоря, вот магазинчик Алхимической лаборатории, но мы пока приобретать Ничего не будем, не так уж и много у нас денег А впереди будут очень интересные покупки Забираем, о Медвежий зуб, кстати говоря, тоже очень классная штука Защита от магического, максимальное здоровье, регенерация маны А он дает скорость атаки, силы атаки, максимальное здоровье Поэтому, ребята, извините Мы будем делать упор на данные вещи Так, скорость атаки увеличиваем Кстати говоря, да, здесь есть то, чего нет в компании Ой, в сражениях в компании Здесь есть мечи Элихан будет бегать у нас с мечом Капец, смотрите, мы вообще почти урон не наносим Это очень мощный отряд у них Наравне с хромыми ребятками, которые от самой первой миссии попадались <coughs> Они во второй были, кстати, в конце А, и в середине, да, когда мы защищали Когда мы собирали войска, да, они тоже там попадались Так Двигаемся дальше. Здесь у нас падальщики. Или как их называют? Здесь я уже не помню. Сейчас узнаем. Так, э -э, ребята, потихоньку теряем, подтягиваем сюда новый отрядик. Ой, прямо на нас идут, а, смотри. Какие неугомонные. <клёх> Так, идем дальше. Кстати, еще один камень, алтарь атаки. Он, в принципе, нам тоже сейчас пригодится. Вообще бы его и нужно было брать прямо здесь. Чтобы вот с этими ребятами воевать. Давайте, наверное, так и сделаем. Хотя они, наши, наверное, все-таки их убьют. Да, все. Кнопочка f 2 здесь, к сожалению, не работает. О, а так он вешается и на... Кстати говоря, не знал. Вот тут я совершил, конечно, оплошность. Глупую. Можно было повесить и на лучников тоже. Ну, ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Давайте сейчас максимально пробьем, сколько сможем, пока действует данный баф. Интересно, зачем им понадобились знамена? Неужели здесь замешана какая-то магия? Стоит попробовать уничтожать знаменосцев первыми. Вдруг это уменьшит сопротивление остальных? Уменьшит, но поскольку мы под бафом Хотя все равно, кстати, отнимаем минус один А там сила атаки увеличивается Очень интересно Убиваем вот этого чувачка с доминосца Чтоб он тут не выпендривался Отлично, двигаемся дальше Кстати, металла почти на третью казарму на скрипли Если сейчас не пробьем, придется использовать У них идет постоянно пополнение войск Поэтому да Можем и не пробить Сейчас и проверим заодно Плюс нам нужно ту, ту местность зачистить Вот там ребяток уничтожить Это никогда лишним не будет Так, а мы пока уничтожим как азарму Хотя давай-ка сначала знаменосцев Наверное все-таки завалим Медленно убиваются знаменосцы Потому что он не один здесь, их тут несколько Из-за этого ба... Ну, они друг друга, в общем, увеличивают э Защиту друг друга Чем их больше, тем они сильнее в целом Это тоже интересная механика Так, давайте, знаете, что сделаем а -а -а -а -а -а. Да, мы можем поставить третью казарму Давайте сделаем это Давайте даже сделаем это вот так, чтобы это все было быстрее Быстрее, быстрее, быстрее, девочки, быстрее Все Так, отлично, и точку сбора поставим сразу же сюда Пусть они идут Так, отступайте, не надо, их там много Эти ребятки сразу с подкреплением бегут сюда к нам Отлично. Так, здесь лучники стоят на смерть. Здесь собираем этих ребят также. Пусть тоже стоят. Все. Мы пойдем быстренько. Ага. Кстати, заберем это. Заберем это. Все, все бонусы, которые у нас есть. Все. Отлично. Радиус атаки тоже увеличим. Эта штука нам нереально пригодится, радиус атаки, уж поверьте мне. По крайней мере, каких-то крутых, больших монстров с большой скоростью Кстати, прекрасный навык Глаз Молнии Нам тоже подойдет хм, Окопались, блин, не попадешь сюда Слушайте, может вообще есть скрытые пути какие-то, да, которых я не знаю Такое теоретически возможно, они могли заложить сюда Хотя тут, казалось бы, да, вот этот путь. Но здесь вода, и поэтому пройти туда нельзя. Но опять же, и туда попасть никак нельзя. Тоже интересно. Не замечал просто раньше, и поэтому, исходя из этого, сейчас... Сколько, кстати, у них атак-то? 20. А у нас защита? 10. По плюс 10. Вот. Вот о чем говорит... Э, дальность атаки Я не попадаю в ренч, когда они будут на меня агриться Исходя из этого, я могу вот так вот Немножечко этих ребят порастреливать Так, этот далеко убежал Вот, все, они только сейчас заагрились Мы ставим на себя глаз Пусть он их валит Даем еще немножечко им магии чтобы замедлить, ребят. По 47, да? Ну, за три удара, считай, э -э глаз его добивает. Ой, как хорошо. Ага. Отлично. Хорошо. Так, давайте скорость передвижения. Она нам важнее. Нам очень часто придется от кого-то убегать Здесь постоянно Серьезно Так, алхимическая лаборатория нам не нужна Мы просто собираем все плюшки, которые здесь есть И убегаем отсюда Во Во Хорошо, подкрепление начинает подходить Один тут что-то завис Давай ребята, вливайся к нам В движение Никто больше не залипает здесь Больше нет а, ребята постоянно будут набираться, потому что мы построили новую казарму для них, поэтому количество мест расширилось. Соответственно, сейчас у нас подкрепление придет, и мы тут начнем наваливать товарищам. О, смотри, вот тот, ради чего мы сюда пришли. Это кладбище. А его мы решили освободить самостоятельно. Тут какой-то говнюк э, решил нам жизнь запороть. Поэтому вперед. В атаку. Ты пришел поклониться мне, смертный. Так вот, кто повелевает здешней нежитью? Сейчас я очищу эту землю от скверны. Ну что ж, попробуй. Да, да, кстати, товарищи. Не надо за ним бегать да. Плохая идея Так, мы тоже не будем пока за ним бегать У нас тут есть работа У нас тут куча работы Ой-ой-ой, лучники, елки, палки Что же вы натворили? О, слава богу, от вас хоть часто какой-то толки будет Так, далее, когда закончите с этим, вперед. Занимаемся этими делами О, новая армия прибыла Шикарно, отправляем в атаку Мы в свою очередь занимаемся вот такими ребятами Так Какая мощная заруба а? Вот они выходят отсюда это, то, это вот хромые ребятки, как они там называют ну, Мы их уже убили, не будем тогда вдаваться в подробности Так, не-не-не-не-не, пацаны, не Мы атакуем, все нормально Мы не стоим, нам некогда Ой-ой-ой Очень близко Мы сейчас, кстати, можем все потерять здесь Да. Какими пачками долбит, а? Дальше отойдем И вот здесь нужно будет зарубить вот этих ребят Так, отправляем в атаку новых У нас, кстати, нет подкрепления Почему? А потому что мы никого не наняли Все, бесконечно нанимаем, пускай выходят Нам копеечки сейчас нужнее намного, чем Какие-то там лучники, к примеру Или еще кто-нибудь Так, в атаку В атаку И вот этого сначала убейте Можешь радоваться, смертный Но под землей тебе меня не победить И под землей тебе не скрыться от меня, прислужник зла вот так Прислужник зла Ой-ой-ой-ой Вот почему нам нужна здесь магия Хера, что-то сильно Ну, у нас хп пока что, слава богу, хватает Противостоять этим товарищам Здесь мы тоже уничтожим всех, понятное дело, да? Не просто так мы сюда пришли О -о -о. Увеличиваем ману Потому что, ну, без маны Большую часть предметов здесь очень крутых Уменьшают э, регенерацию маны То есть ты становишься крутым-сильным <coughs> Но минус... Ты просто, соответственно, не сможешь пользоваться скиллами... Ну, навыками данными, которые тебе будут в процессе игры давать. Ты будешь получать. Поэтому в любом случае, хочешь ты или нет, нужно увеличивать количе... регенерацию маны через э, получаемые бонусные очки. Сейчас тем наваляем и приступим... <клышь> Прошу прощения. И приступим вот к этому мод. Вот. Чуваку, который тут наши кладбище осквернил, тоже мне раздолбай. Эти хромые ребята вообще просто нереально жесткие на самом деле. Давай, давай, все, готово. Так, здесь у нас еще немножечко бал... А, ну а эти сейчас будут поднимать опять своих этих. По две... Мы уже высчитали, да, что нам нужно всего по две стрелы на каждого. А, блин, там два их. Все, этих ребят тоже убиваем. Живой источник у нас есть. Здесь у нас есть э, могильщик. Это мощный засранец которого мы тоже уничтожим, за него получим кучу гору опыта А, кстати, опыт нам, наверное, в этом В этой миссии больше приходить не будет Это, по-моему, предел К моему величайшему сожалению Но мы постараемся Так, давайте-ка накинем на него Сразу вот эту вот штуку А он до конца за нами будет бежать? И мы, может, ошиблись? А, нет, не ошиблись, все Пока агриться не будем, пускай он тут постоит получает по, по, по 50 практически Вообще прикольно Смотри, смотри, бежит А, нет, не бежит Ну, пол хп почти снесли, прекрасно Я вообще не помню, есть, есть ли здесь что-либо А, да, можно что-то взять, да? Да-да-да, вот, вот, вот, вот здесь прямо и вопрос, где... Вот меч, наверное, здесь лежит. Здесь должен быть меч. Мы будем мечом с ним сражаться, потому что у него очень большая защита от колющего. Да, к сожалению, нам не дадут ничего за него. Ну да ладно. Опыта не дали, но получаем всякие плюхи, которые потом продадим. Получим денежку. Будем счастливые, довольные. Максимальная мана плюс максимальное здоровье минус, да? Наверное, мы пока не будем это одевать. Регенерация здоровья, скорость атаки, регенерация маны. Вот это, кстати, как второй можно одеть на руч. Так, отлично, еще один пояс выносливости мы получили, который нам уже не нужно, мы его в дальнейшем продадим. Кстати говоря, в лаборатории, по-моему, в лаборатории нельзя продавать, да? Здесь, да, здесь можно продавать только в лаборатории, соответственно, серия. В... А я не помню, кстати, как называются те штуки. Ой, эти магазины-то... Не помню, правда уже Ну, попадем, мы сразу на них попадем Хотим мы этого или нет Вот и те же пучки, да, с которыми рядом стоять нельзя Не забываем об этом Вот у нас уже более-менее хорошая скорость атаки Это приятно Хороший рейндж Считай, мы только чуть-чуть отошли, они уже отступают У них просто привязка к местности Я не помню, говорил я об этом или нет то есть, если я стою дальше того места, где они могут согреться, они на меня не пойдут. Соответственно, они возвращаются, и мы спокойно их убиваем. Иногда это долго, я согласен, иногда это муторно, но ничего не поделаешь, это раз. И, во-вторых, не знаю, я получаю какое-то удовольствие, когда занимаюсь этими вещами. Я не вижу какой-то проблемы. Что ж, его в бою. Вот, пожалуйста, у нас меч теперь есть. Сила атаки 3. Защита всего один, скорость атаки минус 20 Но э, по-другому мы ничего, ничего сделать не сможем тому чуваку И поэтому Влетаем Тебе не победить Повелитель праха защищает меня Все твои прислужники мертвы А след за ними умрешь и ты Глупец я давно уж мертв. Ты можешь уничтожить это тело. Но дух мой воплотится в ново. Ведь земли вокруг полны мертвецов. Так, накидываем сразу вот эту штучку штуки Индию. Бежим. Ой-ой-ой. И вот эту штучку сразу напялим. О, минус один, кстати. Мы вообще ну супер реально напрасно получается юзали. Бежим, бежим, бежим. На него не действует. Офигеть, на него, кстати, не действует. По сути, мы напрасно это прожимали. Пол хп только снесли, да, получается? Ну нет, хорошо идем, по большому счету У него, кстати, очень крутая Эта штука Ах, ты смотри, что сделал Уклонился, говнюк Хорошо, хорошо идет, хорошо Ой, как, слушайте, как хорошо мечом воевать Это же просто сказка Давайте-ка узнать, что Сохранимся здесь Извините, ребят Я понимаю, такой момент О, Опять говняков этих призвал Нас это не пугает КП у нас достаточно, мы очень сильно раскачались Давайте добьем их Ну, толку у нас от них нет никакого На самом деле Они нам не нужны Так, подожди, он регенится? Нет, он не регенится, да? Хорошо, это очень хорошо Регена у него никакого нет А тут нечего... Ой, подожди, тут что-то взять можно О, плащник Романта. А то бы сейчас миссия закончилась касс -сцена бы пошла А мы бы взять ничего не успели бы Поэтому не-не-не, так нельзя подожди так он у нас сейчас развалит а он у нас баф скинул елки палки подожди не не не мы, мы выживем мы не умрем здесь он на нас скинул баф как кр крысиный яд этот блин сраный ты надеялся укрыться от меня под землей тварь Неужели все войско Манфора уже собрало здесь? Истина так. Воевода в большом шатре и ждет тебя, следопыт. Я приказывал тебе идти навстречу основному войску. Зачем ты напал на кладбище? Его нужно было разрушить, воевода. И мы разрушили его. Я уничтожил повелителя здешней нежити, настиг в подземельях. Дикарь, дисциплина! Ты хоть что-нибудь слышал о ней? Если хочешь служить мне, то должен научиться выполнять приказы! Служить тебе или нашему народу? Ты хотел очистить от нежити лес на пути к горе мира? Я это сделал. Что ж, хорошо. Раз так, теперь я смогу собрать воинов всех дружественных племен. Но враги наши используют магию, и нам не справиться с ними силой обычного оружия. Нужно просить помощи у друидов. Возьми разведчиков и отправляйся Вечно зеленую Рощу. Убеди друидов присоединиться к нам. Отец, я не понимаю тебя. На пути к роще множество врагов. Почему ты посылаешь туда такой маленький отряд? Следопыт не умеет подчиняться приказам. Я не хочу, чтобы он оставался и сел смуту в лагере. Ты прав, Эльхан Дерзак. Но он смел и хорошо сражается Только поэтому я и не приказал казнить его за неповиновение Что с тобой, Лана? Что тебя тревожит? Ты сама сказала, он умеет сражаться Так пусть сражается Только такому, как он, под силу дойти до вечной Зеленой Рощи Я вас поздравляю. Мы победили, мы молодцы. Но увидимся в следующей серии, которая, я думаю, не доставит себя долго ждать. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайк, нажимайте колокольчик, пишите в комментариях, нравится вам эта игра или нет. вообще, стоит ли продолжать. Потому что игра действительно необычная, очень интересная, как для меня, по крайней мере. И я очень рад, что в свое время, когда она выходила, я ее не пропустил. Вам желаю удачи, здоровья, любви. Всем пока.